Приветствую всех на моем канале, с вами Ирина. Для изготовления цветка мне понадобилась лента из органзы. Я нарезала из нее 17 отрезков длиной 11 сантиметров. Ширина ленты стандартная 4 сантиметра. Еще для работы мне понадобился фетровый кружок диаметром 3 сантиметра, резиночка. Серединки для цветка. Будем выбирать, какую из них поставить. А как сделать такую серединку, смотрите по подсказке в правом верхнем углу. Еще нужна зажигалка, иголка с ниткой, булавки и клеевой пистолет. Срезы отрезков обязательно нужно обработать огнем. Затем я правый конец поворачиваю на себя и выступает край на один сантиметр от кромки. А левый конец поворачиваю от себя и здесь тоже срез выступает выше кромки на один сантиметр. Потом посередине я складываю эту ленту вдвое и у меня по центру получается Наложен один край на другой. И зазор здесь в полтора сантиметра. Это положение ленты я скрепляю булавочкой. Вот такой получается лепесток. И еще раз покажу. На себя край ленты. От себя. По центру согнула. И здесь по центру. Зафиксировала булавочкой. Таким образом я делаю все 5 лепестков. Цветок состоит из трех ярусов. И это я делаю верхний ярус. Теперь лепесток накладываю таким образом, что правый край отступает от центра. Вы видите как это получается, совмещаю внизу срезы, дохожу почти до центра. Беру следующий лепесток, тоже прикладываю его не к центру, а немного правее центра, опять прошиваю Четвертый лепесток накладывают также. Пятый лепесток. Дохожу почти до центра пятого лепестка и теперь буду замыкать круг. Первый накладываю на пятый и прошиваю. Теперь с обратной стороны нужно не забыть вот этот уголочек прихватить иголочкой с ниткой. И вот теперь можно вынять все булавочки. Они уже не нужны. И теперь нитку стягиваю туго. Настолько туго, чтобы в центре не оставалось отверстие. Закрепляю нить и обрезаю. Верхний ярус готов. Первый и второй делаются точно так же, но они состоят из шести лепестков и диаметр этих деталей разный за счет того, что нить стягивается по разному. Вы видели, есть отверстие, куда пальчик вот пробирается. Видите, да? Здесь слабенько нить стянута. Это первый ярус. И его я сейчас приклею на фетровый кружок. Отверстие у второго яруса гораздо меньше. У него даже мизинчик не нужно продвинуть. И приклеиваю я эти детали в шахматном порядке. Располагаю лепестки. Видно, да? И теперь последний, третий ярус. Тоже лепестки располагать буду в шахматном порядке. Можно уже приклеить резиночку, а вот серединку можно поставить такую, цветок выглядит более веселым, более детским, такой цветок подойдет для маленькой девочки. Построже цветок будет выглядеть с такой серединкой. Как ее сделать? В правом верхнем углу есть сноска. Можно пойти посмотреть. А можно поставить уже готовую серединку. Вот, допустим, такая, как у меня. Есть готовая брошь. Это уже для более старшей девочки. Но она немножко великовата к этому цветку. Поэтому я поставлю белую серединку. И еще я решила задекорировать нижнюю часть цветка вот такими бабочками. Наношу клей на бабочку, на крылышки и сделаю обратную сторону немножко повеселее. Вот такой цветок на резинку у меня получился, получится и у вас. Я благодарю вас за просмотр моего видео, буду благодарна за комментарии, лайк и подписку на мой канал. С вами была Ирина, до новых встреч!